40 тысяч на балансе, гагодроп, напомню, что промик на халявный прокрут барабана и ссылочка на сайт будет находиться в прикрепленном комментарии. И огромное спасибо админам за возможность записать данный ролик. Мы начинаем, конечно, сначала с своеобразные фри-кейсы. Ну и берем самое дорогое, у нас 40 тысяч патронов, самый дорогой кейс, 10 патронов за открытие. Мы покупаем, кэш 4 кейса, как говорится, хули нам кабанам. И сразу витраж. Можно было легенды или какой-то другой нож. Ну, ладно, витраж тоже неплохо. Но у у нас остается два кейса и что-то как-то, ну, но нет. Все, закончились патроны. Можно купить за 500 пуль один кейс, но он будет, конечно, не такой крутой. Но, тем не менее, тоже халява и, да, халявы нет. Все это дело мы продаем. 45 тысяч на балики и что сегодня, спрашивается, будет? Не, ну, смотрите, какую красоту они добавили. Аллен кейсы. ГГХОВЛ, ГГ Меду, сам ГГ Кримсон, ГГ Хедги, ГГ Лор и ГГЛОТУЮС. Грех не открыть, сегодня ролик по ГГ Лору. блин. А я хотел записать и ждал, пока не эту тему добавят. Сразу залетаем, ну и давай по одному, лучше кейс все-таки нифига не дешевый. Ребят, поддержите лайком, я реально давно хотел такой видосик записать, но кейс они добавили относительно недавно, поэтому. Красная линия, кстати, неплохо она стоит денег, 7 тысяч даже она стоит. Давай на 5 кейсов залетим, сейчас 5 ГГ Лоров и вообще nice Солнце в знаке, солнце в знаке И солнце без знака, кстати, слушай, неплохо Но это, конечно, не по 7 тысяч, 9 тысяч Ну, в целом тоже нормально У нас все-таки сегодня цель вот этот Гагалор кейс А заанлочить и Гагалор выбить И вообще было бы здорово Ну, красная линия, честно говоря, дроп тоже неплохой Потому что кейс он окупает Знаешь, радует, что тут есть скины, которые тебя держат а красная линия А больше скинов тут нет Если выпадает вот этот золотой айтем А мне, кстати, на секунду показалось, что он дропнется ну, блин, близко, очень близко То он очень сейвит, да даже и в плюс выводит Но, блин, красная линия это круто Потому что все-таки она держит Мы будем надеяться на то, что кейс все-таки Анлочница и Драгоннор нам выпадет Ну, блин, очень близко, оно прокатывается байтово, честно Максимально байтово, на балике тем временем 31к, Гагалор, я надеюсь, все-таки получится Кейс 1, 3000 рублей Ну, как бы нифига не дешево 5 кейсов, 16 тысяч рублей Ну и красная линия, конечно, это приятно Мы даже 5 кейсов без лора окупили Но нужен все-таки вот этот красавец Опять красная линия, ой, неплохо А тут джекпот из красных линий, это круто Это прямо круто, это больше 20 А 12 тысяч, я извиняюсь А если фастом открыть Драгонлор выпадет все-таки Нет, Драгонлор, к сожалению, не выпадет Ну давай, будем долбить кейс этот Нам нужно все-таки полностью открыть Но как-то еще и балик бы не потерять А вот мне интересно, если бы они стоимость кейса Поставили условно 30 тысяч Насколько бы часто падали Драгонлоры, знаешь, как раньше Делали на кейсах, типа каждый Там 50 кейс Драгонлор, вот был было бы круто, открыл, считай, 50 кейсов, потратил, но они реально стоили на тот момент по 20-30 по 30 тысяч, а, даже почему Драгон лор тогда стоили, закаленный в боях, если не ошибаюсь, в районе 30, кейс стоил 1015, ну вот реально был кейс 50 на 50, и суть в том, что дейлы падали, прям реально, каждый там, ну не знаю, не 50-й, но на тот момент каждый 10 открытый кейс, да, это был Драгон Лор. понятно, что сайт забирал больше, но тем не менее, ребятам дейлы падали, и, конечно, хотелось бы что-то подумать. Сейчас uh, увидеть, но, к сожалению, нет Без дейла 14 тысяч в любом случае 38к на балике Можно, кстати, открыть вот что-то подобное Вот с этого кейса может выпасть uh, несколько скинов За раз, но, к сожалению, нет Здесь он не дроп, пробуем еще, еще, еще Еще потом один кейс открыть и все-таки Бэкнемся на GG Dragon Lore Ибо сегодня рубрика открыл миллион Dragon лор кейсов, и это нужно поддерживать Кстати, вот о чем я и говорил, и балик выпал Вообще шикарно, в плюс ушли хоть небольшой Но, тем не менее, найс nice. Хочется разбавить данный ролик, но вот таким кейсом он не дешев но МБЧ выпадет, и больше кейсов э, гагалоров сможем открыть. Было бы вообще шикарно. Но, но, но, но, но, но, но, но. Бах-бах, неплохо, кстати. Может, купить Хотя, если он обычный, закаленный, 19-к, ладно, в ноль ушли, по факту, нормально. Вот я сейчас, знаешь, как в далекие 80-е хочу фастом открыть. Не знаю, как это повлияет, но походу никак не повлияло, потому что не увидел, что-то еще выпало. Ладно, фастиком откроем еще один кейс. Посмотрим, что. Ну вот это вот фаст открытие это реально наше все. С этого начинался канал Человек-Человек. По итогу нам выпало на. Так. Не написано на сколько, но на балике 42 тысячи. Неплохо. Радует, что кейс окупается даже без выпадения лоров. Ну, и то нормально. Но, все-таки, кейс миллион драгон лоров, он должен, ну, название, да, ролик, он должен себя оправдывать, поэтому мы продолжаем открывать ГГ-Лор, надеемся на то, что все-таки кейс раздуплится и долгожданный вот этот золотой айтем все-таки дропнется. Но, честно, по шансам, я не знаю. Вот единственный минус, то, что они добавили вот этот вот redline, только в том, что по факту админы зарабатывают не так много и, соответственно, шанс на выпадение дэла меньше, условно, если бы был кейс либо ширп, либо ДЛ, да, ну, игроки больше бы проигрывали, но тем не менее, 27 как кстати, неплохо. Но тем не менее, шанс на дропа на дроп дэла как бы это странно не звучало, был больше. То есть, кейс даже стоит 3К либо ширп, либо Дэла. Вот условно сейчас выпали бы ширпотребы, да, и шанс на DL с дропа следующего кейса, ну, он бы вырос. А вот они добавили красную линию. По, на кейсе по факту можно окупаться даже без дэла но ну, это немного, это все-таки, как по мне, немного не то. Но тем не менее, кейсы с байтом и Dragon Lore, попробовать, кстати, если эта тема вам зайдет, ну и надеемся все-таки на то, что она все дропнется, в следующем ролике, конечно, Гагалор, гг, э, вой, но баланса будет больше, и мы будем это делать все, как все-таки делали в далекие, в далекие, какой это был год, наверное, год 15, когда мы делали вот так, просто фаст открытия, ну и реально, кстати, на этих фаст открытиях падало, хотя многие зрители не любили, когда фастом открывались кейсы, но тем не менее, дроп был, и это не могло не радовать, а самый, наверное, смак дропа Драгонлора был на фарсе, Опять же, вспомнить и не соврать, это был год, блин, это был год, наверное, 2018, даже вру, это был 2019 год, когда мне с дружко шоу-кейса упал Дейл. Скорее всего, конечно, это были шансы, но я тогда этого не понимал, и потому что был не особо еще значимым для этой всей индустрии ютубером, хотя сейчас я для нее вообще никто, скажете вы, и в принципе, блин, будете прав потому что сейчас все-таки не так все круто, как было тогда. Тем не менее, тогда выпал Дейл, мой первый Дейл, первый Драгон Лор, знаешь, он запоминает на всю реально жизнь вот тут вообще не соврать я прям помню как была прокрутка сейчас даже немного возвратим возвратим ой какое-то слово не очень да для ушей приятное репитним примерно как-то было вот так крутится кейс и а, у нас здесь кейсов тогда крутилось и докатывается дл и ты просто сидишь и не можешь понять вот я реально желаю просто каждому кто кейсы открывает испытать вот это чувство когда тебе выпадает твой первый драгонлор неважно будь то контрастрайк будь то какой-либо не обязательно там это будет гагадроп, но я просто тут вот говорю, что. Первый дроп от, э, ну реально, от 1070, ну и тем более, когда это культовый скин, или Драгонлор и тому подобное, он запоминается, блин, на всю жизнь, поэтому я желаю каждому, чтобы вы все-таки испытали эти эмоции в жизни, но опять же, если вы никогда не открывали, то не советую, потому что каждый сайт, он пытается нажиться на пользователях, а человек все-таки ютубер, поэтому смотрите ютуберов и не повторяйте наших ошибок, тем временем балик слили, блин, ну слушайте, гг лора попробовали, и реально, я надеюсь, эта тема вам зайдет, потому что контент можно записать много. Есть ГГ Делор. Есть все-таки ГГ Ховл. Еще был бы ГГ Ховал, и можно было бы машину с кейса выбить. Вообще было бы здорово. Короче, раздолье большое. Опять же, ГГ перчатки. хейджмейс. Мейс. Они, кстати, наверное, дорогие. честно не знаю, сколько они стоят. ГГ Лотус, ГГ Медуза. Ну и одно из самых интересных, конечно, ГГ Вой. Балик, блин, слили. Обидно. Но можно баликом? Балик, балик. Очень много. Балик в итоге получается. Можно попробовать. Делаем 3К и с этого уже разгуляться. Сейчас минус на сайте. Он должен зайти. Но хотя 43 может блин и не за не он зашел окей это читаемо примерно я понимаю как шансы на сайтах работают это дело мы продаем 3000 балика улетела и все-таки сделать завершающий хотелось но баланса не хватит ладно давай сделаем 5 500 это будет больше 50 процентов вроде бы как да это должно быть точно подожди 49 процентов а что за прикол ладно 49 процентов ну может залететь все-таки хотя вот сейчас я в этом уже бля, сомневаюсь в общем ребят во всяком случае такой получился ролик я действительно очень надеюсь что он вам Понравился и если зайдет, то будем пробовать дальше. Ну, лор не выпал. Тем не менее, кейсы добавили. Я безумно хотел такой ролик записать, ибо на моем канале таких видосов по данным кейсам не было. На этом все. С вами был Человек. YouTube. Всем огромное спасибо. Twitch в описании. NFT коллекция в описании. Халява в прикрепе, халява на барбан в прикрепе. Увидимся в новых роликах и на стримах. Всем пока, спасибо за просмотр.